Всем привет, друзья! В этом видео я покажу 4 способа заработка. Прежде чем начать, обязательно подписывайся на мой канал. Первое приложение называется «Апбонус». Заходим в Яндекс и в поиске пишем Abbonus. Читаем небольшую инструкцию и скачиваем. Итак, запускаем его. Вы подтверждаете устройство. Также вы можете ввести мой промокод, и у вас на балансе будет 3 рубля. Суть приложения проста, тут есть много заданий. Вы просто скачиваете, запускаете различные приложения и зарабатываете на этом деньги. Больше заданий появляется обычно в 12 ночи. Для того, чтобы вывести деньги, нужно зайти во вкладку Баланс. Выводить деньги можно не только на телефон, но и на электронные кошельки. Следующее приложение называется Aurum. Заходим в Play Market и в поиске пишем Aurum и скачиваем. Нажимаем «Открыть». Это тоже приложение с заработком на установках приложений. Также вы можете ввести мой промокод. Сейчас он появится у вас на экране. Максималка на вывод 150 монет. Следующее приложение называется «Рукапча». Вам нужно перейти на сайт, зарегистрироваться и начать зарабатывать. Вывод денег от 16 рублей на мобильный телефон и электронные кошельки. Следующее приложение называется «Анкетка.ру». Есть сайт и приложение «Анкетка», которая платит за прохождение опросов. Для регистрации нужно нажать на кнопку «Начать» и заполнить информацию о себе. Вот моя реферальная ссылка, также я ее оставлю в описании. Максималка на вывод 1000 рублей. На этом все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Всем пока. А если вы хотите поддержать мой канал, то в описании к видео есть реквизиты.